Вампиры, сосущие кровь, шипящие на солнце, говорящие всякие разные штуки, мифические создания. создания. Вампиры бывают разные: Мультяшные вампиры, чернокожие вампиры, конченые вампиры, поехавшие вампиры, Жожолианские вампиры, Липстерские вампиры. подлинно неизвестно, кто именно придумал такого персонажа как вампир но мы точно знаем что такого персонажа как вампир придумал господь бог когда наказал кайна за убийство собственного брата сделав его вампиром вот же шуёба с тех пор утекло много воды и вот спустя миллиарды лет в 2010 году выходят реальные пацаны Колян становится идолом целого поколения. По опросам людей на улицах Воронежа и еще такого-то у Залупинска, персонаж Николая Наумова является даже более узнаваемым, чем Жан-Люк Годар, отец-основатель французской новой волны. Все женщины мира хотят, чтобы он... Стал их лучшим другом Везучий ублюдов. Его приглашают судить Камеди Клаб Он успешный, богат, талантлив и красив А вот и самое время на другом конце планеты Сгорающий от зависти Никому не нужные, неизвестные новозеландцы Решив откровенно похайпить На реальных пацанах Садятся за перрон И накидывают первые пока что еще Максимально грубые, неотесанные, мерзкие, блевотные штрихи Своего дебютного киносценария Киносценария, изменившего всю его жизнь сценария, изменившего всю его жизнь. сценария под названием «Реальные упыри». Съемки такого амбициозного проекта заняли 16 миллионов лет. Ведь помимо очевидной подготовки декораций и подбора рабов, которые бы разносили воду на съемочной площадке, исполнителям главных ролей нужно было научиться делать всякие вампирские штуки. Например, Тайки Вайтити для этой роли научился делать вот так. Вставать по будильнику. Джонатан Брук же владел техникой, благодаря которой его ноги стали достаточно сильными, чтобы он мог ходить по потолку. А Бенисио Дель Торо ничему не научился. Бенисио Дель Торо, сука. Таким образом, спустя 16 миллионов лет, затраченных на съемки, фильм наконец-то вышел. И это можно было сравнить лишь с разорвавшимися от тугой струи влажного поноса анальными губами. Ведь обошедшиеся в какие-то сумасшедшие 2 миллиона новозеландских рублей, реальные упыри заработали в мировом прокате целых 7. Это был невидимый невероятный, бешеный, сумасбродный успех абсолютно весь мир говорил о реальных упрях поэтому было лишь вопросом времени когда именно я сделал очередную беспонтовую хуйню по этому фильму и вот она вышла это, это мальчик, мальчик. Пошел нахуй. Каждые несколько лет одно из новозеландских тайных обществ устраивает особое празднество под названием «Маскарад нечисти». За полгода до мероприятия несколько членов тайного общества впервые допустили к себе группу документалистов. В съемочной группе были вручены распятия и обещана неприкосоверность с каждым героем фильма. Да, я решил сделать обзор на документальный фильм. Вот такой вот я особенный. Как бы оно там ни было, реальные упыри поедут на мотайном обществе вампиров, проживающих в Новой Зеландии. И тут вы наверняка скажете, мол, то что они допустили к себе группу документалистов, уже делает их не таким уж и тайным обществом. Но что а вообще ищет логику в фильме? Фильм это иллюзия. Этого не существует. Это нереально. Алло, вы вообще в своем уме? У вас когда человек на экране из рук выстрелил, выстреливает, вас это тоже коробит? Или когда совершенно внезапно оказывается что весь мир это один большой книжный шкаф вы вообще в курсе что если ежедневно на протяжении трех лет делать 100 отжиманий 100 приседаний 100 подъемов корпуса и пробегать 10 километров при этом никогда не включая кондиционер это не сделает вас похожим на брюса да вы поехали все вокруг лишь симуляция меня не существует вас не существует никого не существует мы все являемся плодом чьей-то больной фантазии при этом вас так сильно волнует что в каком-то документальном фильме тайное опыт Решила пригласить к себе съемочную команду, дескать, это логическое противоречие? Серьезно? Да что вы вообще знаете противоречие? Вы хоть раз Канта открывали или хотя бы Гегеля? Нет? Ну и красавчики, мое ну уважение, на таких людях России стоит. В общем, рассказ в документалке пойдет о четырех вампирах, ежедневно сталкивающихся с жестокими реалиями современного мира. Они ругаются из-за того, что не хотят мыть посуду. Да помой я посуду! Раз за разом предпринимают тщетные попытки залететь в какой-нибудь бар или клуб. Получают оскорбления случайных прохожих. Федики. Время от времени дрочат хуй себе в рот. Или просто пытаться сколосить рок-группу, чтобы стать мировыми звездами уровня The и точно так же зажигать на своих концертах. Пиздец кто же за это деньги заплатили? Но в большинстве своем они просто существуют. Практически все события реальных упырей происходят исключительно в ночное время. И фильм объясняет это тем, что вампиры якобы боятся солнечных лучей. Большего бреда в жизни не слышал. Абсолютно все знают, что единственное, чего боятся вампиры, так это уплаты налогов. Как пруф, вот он Уэсли Снайпс в фильме Блейд. На улице стоит отличная солнечная погода, ноль дискомфорта. Но на чем погорел Уэсли Снайпс чуть позже, но не уплате налогов. Не знаю, как вам, а мне одного примера вполне достаточно, поэтому предлагаю на этом закрыть данную тему и больше никогда к ней не возвращаться. Вполне очевидно, что создатели реальных упырей жарные до денег евреи, которые просто решили таким образом сэкономить 10-15 долларов. Кстати, не вижу в этом ничего плохого. Но давайте все-таки наконец познакомимся с нашими кровоусисями чуть поближе. Дик... <плодисменты> Дикон самый молодой в их тусовке вампир. Ему всего лишь 183 года. Состоял в секретной вампирской армии Гитлера. С моей тайной армией вампиров мы захватим весь мир. Что, к слову, является историческим фактом. После поражения во Второй мировой свалил в Новую Зеландию. Любит вязать. Имеет слугу Джеки, которая постоянно подгоняет ему и остальным вампирам похавать, а также носит их одежду в химчистку и всякое такое. Виаго – 379-летний немецкий Дэнди. Наиболее приличный молодой человек, романтик и вообще чувственная душа. Попал в Новую Зеландию по большой любви, отправившись туда за своей девушкой. К сожалению, его слуга все перепутал. И Виаго попал в Новую Зеландию только через несколько Сука, микрофон. К сожалению, его слуга все перепутал, и Виага попала в Новую Зеландию только через несколько лет после того, как она уже вышла замуж за другого. Несмотря на это, продолжает за ней следить. Сталкер и симп не умеют пить кровь. Ну и Владислав, он же Влад Владик, Владик Гадик, он же Влад Цепиш, он же Влад Дракула. Я стал вампиром в 16 лет, и я выгляжу всегда как 16 лет. GTE у нас тогда в 16 лет тяжкое дырко. Когда-то был одним из самых могущественных вампиров на Земле. Но затем, после встречи с каким-то чудовищем, с погонявшим Зверь, словил посттравматический синдром, из-за чего до сих пор не может прийти в себя. Спойлер, Зверь – это его бывшая женщина. И еще есть Петер, но о нем говорить особо нечего. Из дома не выходит, ни с кем не общается, урод. Типичный битард, короче, живет уже что-то около 8 тысяч лет. Вау, wow, омэ, oh Таким образом, нам демонстрируют обычную вампирскую общагу, все жители которые в той или иной степени чувствуют себя по кайфу. Но центр абсолютно каждого сценария, конфликт, и в реальных упырях становится дневник Хача, которого Джеки приводит на ужин к нашим зверькам. тебе <музыка> И пока Виагу отходит на кухню, дабы приготовить сам первоклассную пасту с томатной подливой, остальные вампираты решают завести со своим ужином светскую беседу. Ник, а ты вообще Аргументирует Владик такой неожиданный вопрос невероятно просто и даже логично. У меня такой подход. Любой бутерброд... Вкуснее, если ты знаешь, что его никто не трахал. Но, к несчастью, оказывается, что и приведенная вместе с дневником Хача-блондиночка тоже решила до свадьбы. Поэтому наши герои немножечко расстраиваются тем фактом, что сегодня у них на ужин просрочка. Тем не менее, Вьяго, наконец, выносит своим гостям перекусить. И тут начинается какой-то откровенный фарс. Ребята, чисто по приколу, вызывают у дневника Хача галлюцинацию. за которой ему начинает казаться, что вместо макарон у него по тарелке ползают черви. А что нахуй у него теперь живет бетон. Из-за чего он обижается и ходит. Да уроды какие-то. Подмешали к фигню какой-то спагетти. Член в змею превратили. стой, Вообще стой. не тут-то было, ведь Ник уже далеко не первая жертва такого жестокого розыгрыша. Поэтому с ним начинают играть в кошки-мышки, где он трусливая маленькая мышка. Кто-то назовет это все наркоманией. И, в общем-то, так и есть. Но это, как вы уже наверняка поняли, все, что первым приходит мне в голову, впоследствии попадает в сценарий. Именно поэтому я и выпускаю ролики так часто. Кстати, подпишись, чтобы не пропустить этот конвейер, говно. Как бы оно там ни было, дневнику хача, при всех уводных, такие удается выбраться из этого проклятого дома. Чего не скажешь о блондиночке, например. Но не тут-то было, ведь на улице его уже кое-кто поджидал. Извращение Попоймал Петер. Не повезло. А кто Петера выпустил? Таким образом, весьма незаметно пробегает два месяца, по прошествии которых мы узнаем, что увлечение Дикона эротичными танцами далеко не единственное обновление. Так уж вышло, что Петер решил не дневника Хача, а вместо этого превратил его в зубастую крову Сисю и, разумеется, далеко не все счастливы с такого поворота. И на то есть причины. Здорово, пацаны! Ник, что ты делаешь? Давай в дом заходи. соседям же видно, как ты летаешь. Не надо привлекать внимание к нам. Так за вами же целая съемочная группа таскается. Я исполнял эротический танец для друзей, а ты все испортил. Я был на кураже, им очень нравилось. Во-первых, ну, он реально похож на дневника Хача. А кому, блядь, вообще нравится дневник Хача? Ну, судя по просмотрам, много кому. Во-вторых, вот эта его куртка. Не знаю, бесит она меня чем-то, аж зубы скрипят, слышите? Ну в третьих, то ли по неопытности, то ли по глупости, то ли еще почему, он пиздит о своей вампирской сущности буквально на каждом сука углу. Я вампир, Я вампир! вампир! Я вампир чуваки. Я вампир, а? А я охотник на <свят> ты гонишь. <свят> Не вру, ты, <свят> конечно, лузер. Найди меня в скайпе. Ну и толка от него, конечно, достаточно. Так, помимо того, что благодаря Нику все они наконец-то попадают в ночные клубы и бары, он приводит в их дом Стю, своего давнего кента из еще смертной жизни. Стю, чудесный, Очень нам нравится. Сначала я хотел убить его. Но потом я рад, что мы познакомились поближе с ним. Я yeah, он, конечно, очень аппетитный и очень красные. Но мы все так и что мы не будем есть стью, да. Yeah. Стю вносит в твою жизнь много нового. Например, интернет, благодаря которому они впервые за очень долгое время наконец-то могут посмотреть на рассвет и девственницу. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. yeah. Ой, какая же она после этого девственница будет. Но по большому счету, их привычный жизненный уклад продолжается. Они слушают музыку, следят за своими бывшими, блюют кровью и всякое такое. Пока не происходит кое-что ужасное. Ветера убивают охотники на вампиров. Но как же они вышли на этот дом? Дом буквально трескающийся от невероятного количества свежей, сочной вампирятины. Все до да безобразия просто. Помните вот этого парня? А я охотник на вампиров. Он не врал. Фу, какой урод. Блин, я в это знаю. Знаешь, он встретил его недавно в городе сказал ему что я вампир а? он пошутил что он на охотник на вампиров ты впустил в наш дом охотника на вампиров я свой буквально сразу же между диконом и ником вспыхивает конфликт сцену которого кристофер Нолан потом полностью украдет свой фильм начало но вы это теперь знаете где неповторим оригинала где жалкая пародия и в конце концов драка заканчивается ничем ведь вызванные соседями мусора поясняют нашим краусися мол шуметь это плохо и этого делать нельзя после чего над ником проходит суд который который постановляет вечное изгнание. И даже кое-что похуже. Мы устроим позорное шествие. Сейчас же. Позор! Позор! Все, пошли отсюда. Таким образом, проходит еще несколько месяцев бессмысленной вампирской жизни. В результате чего наши вампиры наконец-то получают приглашение на маскарад нечисти, что является крайне важным событием для любого мертвого существа. Вообще-то весь этот документальный фильм, да, я напоминаю, что это в первую очередь документалка и все происходящее реально, делался исключительно ради посещения всего фестиваля. Но в этом году кое-что идет не по плану. Владислав э, только что узнал, что почетным гостем Маскарада в этом году будет эм, сверх. Поэтому Владислав решает пропустить Маскарад в этом году и остается дома, пока его друзья ну реально дико откисают. Здесь просто откуда не возьмись появляются Никса Силы, и так уж выходит, что практически все палят живость второго, поэтому бывшая Владислава заявляет, мол, живым отсюда не уйдет. Но тут из какого-то очка вылетает и сам набравшийся смелости Владислав, который буквально сходу начинает жестко пиздожиться с нынешним парнем своей экс-гёрлфр... блять, экс герф экс-гёрлфренд... сука, похуй. Что по итогу заканчивается насаживанием на кол. После чего банда отъявленных головорезов сбегает с фестиваля и случайно забредает в лес, где ее члены сталкиваются с точно такой же бандой явленных головорезов, но только оборотней. Все говорят кровосессе мол бегите отсюда, сейчас полнолуния и все такое, но к сожалению сделать это успевают не все, в результате чего оборотни загрызают одного оператора и Стью. Но не переживайте, ведь уже в следующей сцене оказывается что Стью просто превратился в Вервульфа. Таким образом, банда волков-убийц залетает в гости к банде клыкастых ищадей ада из глубин ада, и они начинают жестко чилить вместе.